А вот, собственно говоря, и он. Тот самый долгожданный гранд-финал. Хайред киллер, коса смерти. Хайред киллеровцы начинают в голубеньком уголке, а коса смерти, в свою очередь, в атаке. Ну и, собственно, это первая карта из сегодняшнего Best of 3. Напомню, второй картой будет карта Кэш, И непосредственно, дамы и господа, третьей картой будет... Да, карта нюк, но если, конечно же, она понадобится. Пока мы можем наблюдать с вами за тем, как под точкой Б постепенно, вроде бы как, готовился выход, но основной костяк атаки все-таки будет открываться на точку, елки-палки, на точку А. И здесь пока что разнос, конечно, головокружительный Вольверс И снова вольверс И последним остается у команды Хайрат Киллер только лишь Нео. Нео, к сожалению, отрезан дымами, и попасть ему на точку... Ну вот прям в моменте не светит, но может быть эйс и, например, ну и, например, как бы губы закатай называется, да, никаких тебе эйсов. К сожалению, с последний минус, и это 1-0 в пользу коллектива Коса Смерти. Собственно, давайте познакомимся с ребятами поближе, хотя уже за весь турнир, я думаю, мы с ними познакомились и так очень-очень близко. Но тем не менее, Годнес, Вольверс, Стафян, Скалай, Смок, Машина за команду Коса Смерти, Нео, uh, СТИ, слабый плеер, Слайд Гардиан и Дуримара за команду Хайрат Киллер. И энтрифраг уже, кстати говоря, сделан. Дуримара и слабого плеера уложили на лопатки, Следом за ними уложили очень быстро Слайд Гардиана. Uh, ох ты, какой хочу от Нео! И изумительный хэдшот от Нео, но тут самое главное, конечно, выживать и убивать побольше соперников. Но, опять же, это только с точки зрения экономического урона оппоненту. Выиграть навряд ли здесь бы получилось бы. Да, позиция, конечно, многообещающая. Дигл в руках Нео — это штука опасная. Но все-таки не стоит забывать факт того, что соперники при девайсах, соперники при арморах. И это все то, чего нет у команды Хайред Киллер вот в том самом раунде. Но ну, сейчас-то вроде бы очередной экономический, и, в принципе, не стоит, опять же, ждать каких-то удивляшек от ХК. Я полагаю, что все-таки впереди нас ждет чуть больше экшена, чем сейчас коллективы нам показывают. И, как вы видите, Goodness 75, ни хрена себе 27 хэлспоинтов, очень хорошее попадание из дигла. Не удивлюсь, если это был Нео, но это был не Нео, это либо слабый плеер... Либо СТА, и все-таки это слабый, который забирает годнесса. И здесь самое главное, конечно, не отдайте девайс, что называется, врагу Стофян, дабл даблкилл на выходе с котов, ну и точка По сути, для команды Хайрат Киллер потеряна Слабый Вместе с Нео будут отыгрывать позицию из-под сотни, но Здесь при этом проблемки у косы смерти, ребята забыли бомбу Маленький интересный нюансик Третий минус от стафяна И слабый плеер в очередной раз разменивается Забирая ранее упомянутого мной игрока атаки Нео вместе со слабым против эвольверса и Смок-машины. Ну, ситуация, конечно, далеко не самая приятная. Тем не менее, нельзя сказать, что она бесперспективная для обеих сторон при этом. Да, здесь и игроки обороны, как на мой взгляд, могут спокойно вытаскивать. А может быть, даже и игроки атаки вытаскивают. Черт его знает. Ну, тут вопрос, опять же, у Смок-машины почему-то USP в руках. Э, неужто нигде не успел э, подобрать... Э, Девайс нормальный. Ну, в результате, в общем-то, на мой взгляд, сугубо лично мое мнение, ребятушки, не пинайте, не обижайтесь и так далее. Но раунд заруинил исключительно, конечно же, смог машин отсутствием девайса в его руках, собственно говоря. Ну и это, конечно же, положительная новость. Команда Хайрат Киллер выигрывает свой экономический раунд, чему, несомненно, я уверен, коллектив очень рад. И, в общем-то, сломанной экономики, по идее, конечно, не происходит, но у косы смерти в любом случае она устаканится не сильно-таки уж сумела. Однако, все-таки, не будем забывать, да, про перспективы. Перспективы всегда есть, как вы видите, даже экономический раунд у ХК может зайти, поэтому тут, собственно говоря, предсказать итог на данный момент, естественно, возможным не представляется. Гуднес готовится первым открываться на коты, но нет, почему-то все-таки эту позицию уступает своему товарищу по команде, однако позже чуть-чуть на нее все-таки возвращается. И Слайд Гардиан со слабым плеером налегке, достаточно успокаивают и goodness, и Гуднес, и в результате 4 в 3 с перевесом за командой ХК. Ну, оборона, оборона у ХК по большей степени всегда... Ну, нормально. Как, в общем-то, и у косы смерти, у, ран... у косы смерти, так скажем. Но Дуримар, глазастый Дуримар, замечает первого, моментально справляется и со вторым, в том числе, и Вольверс, последний, где же у нас находится и Вольверс, он в данный момент занимает позицию на зигзаге. И, увы, Нео ставит хедшот, а это означает, что это второй для Хайрат Киллер. Ну, наемные убийцы начинают вроде бы, кстати, не так уж и плохо, как могли бы в теории начать. Ну, хотя проиграна была пистолетка, но, согласитесь, все-таки спасенная экономика в обороне, она куда, на мой взгляд, важнее, чем... Всякие прочие нюансы Также, дамы и господа, хочу напомнить, что в моей группе ВКонтакте Проходило, как обычно, голосование И большинство голосов было отдано за команду Коса Смерти 60,87 голосов, если быть точным Было отдано за победу именно Косы в данном гранд-финале И, соответственно, 39,13 было отдано за команду Хайред Киллер Но сейчас экономически у косы как раз-таки У которой не успела устаканиться Экономика Эвольверс пытается реализовать свой дигл из торца, пытаясь забрать соперника Это Этим соперником, кстати, является STI Но здесь зажат между двух огней, не знает куда открываться Все-таки вырубает STI, -а пытается забрать второго Тем временем уже установлена бомба Стофиан подключается сюда вместе со смок машины Но последнего все-таки убивают И Нео остается расхлебать всю эту кашу в соло Один против двоих, чуть меньше, чем половины, елки-палки, лайфбара И с дальний хэдшот Круто! Разменялись ребята своими экономическими раундами, и, как вы можете заметить... После всех этих разменов все-таки коса смерти на один раунд, но своих оппонентов опережают. Хочу также заметить, дамы и господа, что в чатике на YouTube вы в данный момент можете принять участие в голосовании. Оно, к сожалению, ни на что никак, естественно, не повлияет. Но таким образом вы выразите симпатию своей любимой команде. И чатик, не обижайтесь. Всем привет, кто сейчас приходит на прямую трансляцию. Не успеваю читать. Сами видите, сколько здесь всего... Происходит, а происходит здесь пока что очередной размен. Смог машина отличный хэдшот по STI. И моментально быстренько-быстренько драпаем на точку Б. Тем временем Гуднес открывает позицию на миду. и тем самым пытается помешать перетяжке игроков обороны в сторону точки Б. Но тут, правда, еще пока мне лично не до конца ясно. Но вот уже теперь ясно. Я вижу, что Эвольверс вместе с бомбой направляется на точку Б. Ну и очевидно, что это, собственно говоря, это самая точка Б. Смог машина отправляется контрить соперников вот непосредственно сразу в дом, ну а будут ли там соперники? Нет. Нео, обнявшись с Дуримаром, отправляются в ближайший кабак, дабы засейвить там свои девайсы, ну и пропустить стаканчик-другой. Соответственно, это приносит команде коса смерти четвертый раунд. Ну, для начала, собственно, и для гранд-финала Но для атакующей, опять же, страны, возможно, и недостаточно Но будем реалистами В целом все пока что хорошо и у косы, и в целом все хорошо у команды Хайред Киллер Даже невзирая на двукратное отставание Это, в конце концов, не 5-10 Оп Дуримара отжали Ну, понятно, да, что там была подсадка успел вам показать да но но можно было догадаться да что если там сидел дуримар значит скорее всего на балкон был подсажен нео к сожалению не могу сказать так это или не так Ну, как следствие, собственно говоря, один засейвленный девайс остался у Нео, и четыре дигла были докуплены к ним же. Попытка запушить соперника в большом квадрате, но, как вы видите, малость неуспешная. Последним остался как раз-таки засейвленный девайс в руках Нео, но Эйс в пистолетке он сделать не сумел. но может быть, удастся сейчас сделать? Нет, к несчастью, только один минус. Ну, и Эйс он сейчас... Чисто технически сделать не мог, потому что STI убил одного из оппонентов. И как следствие можно было забирать только лишь... Четверых. Но даже четверых, к сожалению, Нео не сумел забрать. Напомню, напомню вам, дамы и господа, что Нео в данный момент, в общем-то, является уже, по сути, игроком Counter-Strike Global Offensive, и для него этот матч, в общем-то, ну, такой, типа, по фанчику, поиграть за старую свою команду. На самом деле, конечно же, он все свободное время сейчас проводит в Counter-Strike Global Offensive, и поэтому не удивляйтесь, если какие-то моменты он все-таки реализует, но с трудом. Скала, с Хаешки Забирает э, слабого плеера, но Дуримар на страже спота на который, в общем-то, в этом раунде Коса Смерти не будут обращать внимания. Гуднес и Скала снова забирают Тиа и Нео, но открывашка, ух ты, от Смока, отличный минус по слайд Гардиану. Ну и сможет ли капитан команды Хайред Киллер затащить данный клатч? Очень хотелось бы, но вот, конечно, вопросы здесь терзают меня чуть больше, чем очень сильно. Сможет ли? Будут ли попытки? Все-таки денег, ну, так себе, как говорит, скот наплакал, и даже нет дефьюз-китов, в общем-то. Что уже автоматически снижают шансы Дуримара приблизительно до нуля. Однако, капитан! Только один. К сожалению, только один минус. И как следствие, 6-2. Привет, теска. это последняя катка в этом турнире, Теска приветствую, да, это гранд-финал, как известно, после гранд-финала матчей уже, в общем-то, ну, никаких быть не может. Статистика, дорогие друзья, на ваших экранах, краем глаза периодически все-таки вижу какие-то сообщения, но только краем глаза, исключительно только краешком, совсем-совсем. Что ж, 6-2, уже теперь трехкратное расставание между, расстояние, простите, между командами, и вновь команда ХК на ЭКО с диглами и одним Фомасом. На ФАМАСе, кстати, у нас играет э, слабый плеер, который защищает в данный момент мидл, но, увы, оборона мида прорвана, и теперь уже нужно спокойненько, естественно, туда открываться косе, чем ребята и будут сейчас планомерно заниматься. Ну, и не хватило на второго. А все же ведь мы помним, как и аркадил восьмерку э, на этом, как его, на мираже. И делал какие-то сумасшедшие два хэдшотища. Но неожиданно для меня, дамы и господа, вылетает пятый игрок команды Коса Смерти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй! Я очень сильно надеюсь, что он все-таки вернется. Негоже в гранд-финале играть вчетвером. Ну, хотя бы может быть пауза. Я прям даже не знаю. Что ж, слайд-гардиан, надежда команды Хайрат-Киллер на взятие третьего раунда, ну или же подтверждение проигрыша в седьмом. Тут вопрос. Половина лайфбара топать, разумеется, слайд-гардиан э, умеет достаточно хорошо. Он на топал уже так, что его, в общем-то, все прекрасно услышали. Ну, конечно, Эвольверс не промахивается по таким целям. 7-2. А, вернулся ли? Да, Стафян все-таки успевает вернуться. На начало следующего раунда. И это, конечно, большой плюс, но одновременно и, в общем-то, минус. Минус, естественно, заключающийся в том, что... А есть ли гарантия, что подобное не произойдет в ходе матча? А гарантий, по всей видимости, все-таки никаких, естественно, нет. Одни дефьюз-киты на всю команду, но, однако, на 5 эмок Хайрат киллер все-таки насобирали. Слабый плеер, энтрифраг по скале и попытка сдерживания соперников на точке А. Ну, можно считать, успешно реализована командой ХК. Пока что коса смерти выйти не могут. И как только у них появится возможность, естественно, они попытаются это сделать. Но ХК будут уже, вероятнее всего, к этому готовы. На каждую гранату, брошенную игроками... Атаки имеются, граната, брошенная игроками обороны. Стафян перестреливает слайд Лайт Гардиана, при этом теряет небольшую часть своего лайфбара, но 4 в 2, конечно, заходить всегда будет проблемно, да и при этом проблемно будет заходить куда? На точку, которую держит коллектив Хайрот Киллер. Перестрелка сотни, и Стафян ее, скорее всего, конечно, должен был проигрывать и в результате проиграл, но, правда, проиграл он уже подоспевшему игроку. С ником Дуримар Дурик очень быстрый, если вы не знаете То я вам открою маленькую тайну Дуримар носится Аки Козлик По карте и в любой момент Может оказаться практически в любой точке Эвольверс 40% здоровья Пытается что-то там где-то нашуметь но, в свою очередь, его пытаются забайтить на то, чтобы он свою позицию показал. И байт-то, в общем-то, удачный. Да, слабый плеер сейчас своего соперника раскачал, так скажем. Ну попытка поставить бомбу. При этом, кстати, оборона позволяет это сделать. Что я считаю не совсем правильным мувом. Мы э Эвольверс! И вольверс, Но последнее слово все-таки за дуриком. Блестящий хедшот И это 7-3. С огромным-огромным трудом и огромным скрипом. Но все-таки ХК достигли победы в этом раунде. Экстрим, приветствую и вас также. Приятного вам просмотра и хорошего настроения, как и в общем-то, всему чату, и всем, кто сейчас находится на прямой трансляции. Это там и Виталий Коротков, и Женя Малов, и э, Андрюха Карма, и Богдан, и Леша дым. Всем, всем, ребятушки, всех, э, Вите, конечно же, Юра, конечно же, всех. И извините, если кого-то еще не назвал, видел, вас здесь много вообще на данный момент, сейчас сколько? 40 с лишним человек на ютюбе, поэтому, собственно, простите, всех по никнеймам, естественно, озвучить не могу. АВП появляется у смока, и смок, кстати, моментально убивает э, Дуримара. Ой-ой-ой-ой, попадание в голову смока, тем не менее, смотри, ответка, вот это наглец. Пытался, конечно, сейчас все таки реализовать АВП на два минуса, но годности с Вольверсом, в общем-то, открыли коты и... Уже без разницы, насколько профитно там могла сейчас сыграть снайперская винтовка. Но, кстати, об этом такая небольшая инсайдерская информация. Я, собственно говоря, э -э беседовал. Ой, простите, э -э беседу вел, так скажем, однажды и говорил, что если смог машин, так скажем, да, возьмет снайперскую винтовку. Смогут ли хайред киллеровцы выставить приблизительно равное по скилу АВП? И вот я задался вопросом, и ответ для себя нашел, что скорее всего нет, при, опять же, при всем уважении к команде хайред киллер, но мне кажется, что Uh, никто на равных со Смаком, с АВП, и с ХК. Сыграть не сможет, господи, сколько аббревиатура АВП, из ХК. Господи. Стафян uh, забирает слабого плеера И в очередном раунде, кстати, Хайрат Киллеровцы вынуждены играть без денег. Вот такая вот грусть, печаль и в очередной раз тоска происходит у наемных убийц. Скалан забирает Нео, следом забирает также и... В общем, всех. В общем, всех забирают, ни одного фрага, к сожалению, Хайред Киллер не сумели сделать. Ну и, как говорится, пусть покоится с миром. Счет 9-3. Как настроение? Умит, у меня замечательно, я надеюсь, и у тебя тоже. Ну, не сказать, конечно, что у меня прям замечательно, всегда есть к чему стремиться. И сделать более хорошее настроение всегда можно и нужно. Ну, наверное, хорошее, самое прям хорошее и качественное настроение я получу э -э, в том случае... Если полностью оправлюсь от всех последствий ковида, так скажем. Ну, а пока что я стараюсь делиться с вами всем позитивом, который у меня по чуть-чуть копится. Ай-яй-яй-яй, слабый плеер, насколько был близок, а ну как воевал. Просто как лев. Невзирая на отсутствие девайса и невзирая на то, что соперники брали численным перевесом, уничтожение было, ну, на уровне. С пистолетом. Ай-яй-яй, красиво. Красиво было все-таки это сделано. Филат намного сильнее с АВП играет с Мака. Я не исключаю, но все-таки я же, опять-таки, спрашивал у Володи Дуримара, будет ли от него на игре хоть когда-нибудь Филат. Но Филат, он сказал, что не будет играть, и поэтому я сказал, что при этих условиях не получится выставить кого-то сильнее. Филат мог бы еще повоевать, а вот все остальные, увы, мне кажется, в соперники не сильно будут. Ну, типа, как его? Не сильно будут конкурировать с ним на равных, так скажем, да? То есть будет прослеживаться все таки доминация. А, Дуривар тем временем вместе со слабым плеером и слайд-гардианом делают 3 кило и смог машина. Отличный флик, минус 1. Минус 1 и нужно сделать еще минус 3. Ну давайте посмотрим, а будет ли... А будет ли что нибудь такое... Ну, пойдет, бывало и хуже, выздоравливай, Саня. Не, умит, я уже выздоровел, это самое главное. Здоровье я поправил, но вот осталось только, конечно, небольшие проблемки с, так скажем, с психикой, наверное, поправить. В общем, ковид мне треснул немножко по э, голове, так скажем. Как бы я озвучивал, как это происходило, да, это происходило следующим образом... У меня так получилось, что ковид легкий типа поразить не сумел, меня всего как бы сломать физически не сумел, но попытался сделать это, черт возьми, именно морально и психологически. Он мне немножечко повредил центральную нервную систему, в результате чего теперь мой мозг думает, что я периодически задыхаюсь, хотя у меня абсолютно нормально работают легкие. И вот эта штука пройдет сама со временем, и приходится ждать. Вот такие дела да он же слабый плеер. Вырубает смок машину. Ну и на табло, как вы видите, 10-4, которые символизируют, дескать, последний раунд первой половины. Стафян вырубает погибшего, ну, точнее, вырубает СТА за погибшего скалу. Асдасдас снова вырубает Стофяна. Ну, вроде бы 10-5. Слушайте, здесь должны быть 10-5 на табло, и не раундом меньше, и не раундом больше. Как мне кажется, КК здесь, ну, 3 в 2 такое отдавать не должны. Да, хоть соперник и зашел на точку, ну, елки-палки, не без проблем. Володя, конечно, подставляется, и численного перевеса теперь, в общем, как и не бывало. Нео не ошибается и забирает и Вольверса, и вот снова Гуднесси. Должен пытаться вытаскивать этот и без того непростой момент. Потому что, вот, вот, слышите, да? Байтит! Байтит соперника на позицию, но в итоге добавится. Слайд Гардиан делает минус, делает выстрел. И выстрел тот, куда и должен, в общем-то, он идти. 10-5 в пользу коллектива Коса Смерти. Именно с таким счетом заканчивается первая половина. Счет для этой самой первой половины вполне себе адекватный. Коса Смерти, играя в атаке, забрали большую часть раундов. Хайред Киллер, играя за слабую сторону, разумеется, проиграли эту самую слабую сторону. Но сейчас будем ждать камбэк. А Дестра его, знаешь, на фасткапе играет. Да, знаю, конечно, Дестру. Конечно, знаю. Ну, собственно. Давайте, ладно, хватит о всем прочем. Давайте по матчу скорее. По матчу все-таки было бы чуть-чуть более правильно сейчас изъясняться. ХК. Ждут аркады от своих соперников. Аркада, кстати, поступает, но только на мидл. Слабый плеер. Выигрывает перестрелку со смок-машиной. Здесь, конечно, назревает вопрос. Для чего? Для чего, елочки-палочки, получилась такая ситуация, в которой... Э, кстати, о Гуднесе... Как так? Да. STI, продавец! STI, продавец! Вы видели? Вы... Нет, вы это видели? Это боль. Тоска. И нахрен настолько я разочарован. STI сидел под малым квадратом и пропустил соперников в спину. Это не сильно, конечно, на что-то повлияло. Но вы сами, в общем-то, были свидетелями всей этой ситуации Ситуация не самая хорошая и настолько закрытая атака Мне кажется, против команды Коса Смерти работать, в общем-то, не будет Потому что мне кажется, что Тускан команда разыгрывает плюс-минус одинаково И в связи с этим, в общем-то, атака должна быть в меру агрессивной Только это может принести, ну, хоть что-то Слабый плеер. Отличные хедшоты, минусы Вольверс э, и Гуднеси со Стофианом. Вероятнее всего, конечно, не вытащат. Ну, просто потому что числом команда ХК уже однозначно всех задавит. Эх, сейчас бы в девятку пару хаешек, наверное, думают парни из ХК. Потому что все прекрасно знают, где находится Стофиан. И, конечно, его находят и обезоруживают. 11-6. В очередной раз, опять же, как бы это забавно не звучало, но хочу задать вопрос Типа косе смерти, да, там, я видел юмпики, там, я видел, опять-таки, какие-то пистики. А стоило ли оно того? Ну, уж лучше бы я... Ну, ну, вообще, ладно. Здесь вопрос, конечно, скорее сугубо технический, неясный и совсем непонятно, правильно ли был сыгран или неправильно. Это надо уже матч анализировать отдельно. Хаешка от Дуримара, следом минус от него же, и до свидания. STI, но сюда включается Нео. И по результату мы с вами видим, в общем-то. Да. Ай-яй-яй-яй-яй! В общем-то, Володя Дуримар все-таки ошибается. 2 в 2, Эвольверс. Минусует слайд Гардиана. Остается только лишь слабый плеер, но у него есть автомат Калашчика, Вот замечает первого соперника. И тут же открывается под смока спиной. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой, опять же, технически сложный момент сейчас предстояло реализовать слабому плееру. Но он, в общем-то, поэтому его реализовать и не сумел. Но здесь, конечно, вопрос, опять же, все-таки заключается не в том, насколько правильный он действовал. Да, тут скорее, что ему вариантов других не оставляли. Очевидно, он же ведь чекал позицию за ящиками, он знал, что там кто-то сидит. Но при этом у него и на котах соперник. То есть он не мог отвернуться полноценно ни от одной позиции, не получив в спину пулю. Но сейчас Стафяны годности пытаются остановить выход на различные позиции от игроков команды Хайрат Киллер и, в общем-то, удается с переменным успехом. Скала подключается к удержанию меда и забирает там слайд-гардиана. Нео вместе со СТАМ мастера Диглов делают три минуса на двоих. Ситуация один в один. Дорогие мои друзья, и задача Нео сейчас максимально сократить расстояние между... Эвольверсом и самим Нео, разумеется, потому что, ну, Дигл будет работать только где-то чуть-чуть ближе, потому что если перестреливаться через, например, всю точку, где Нео мог открыться с котов, а соперник был бы на... условно говоря, на сотне то, скорее всего, эту перестрелку Нео проигрывал бы, потому что, ну, с дигла было бы сложнее дать ваншот, и вообще больше нужно было бы попадать по сопернику, чем тому же самому Эвольверсу, имея автомат Калашникова. Ну, и здесь только неудачнейшие тайминги могут помочь Нео э... <т osoORE> выиграть э, данную ситуацию. Эти неудачнейшие тайминги все-таки произошли. Сейчас появится надпись «The Bomb has been planted» и «Эвольверс» Понимает, что это не точка А и направляется удерживать спот Б. Но, конечно, позиция у Нео максимально каверзная. И это та позиция, с которой он должен вытаскивать. Но нет, пуля не залетает. 13 хп остается у Нео. 51 у Эвольверса И начинаются танцы под фонарем. елки палки Нео выигрывает и просто переигрывает Эвольверса. Вот так вот, елы палочки дамы и господа. 100 хп против 50 там или сколько было у Нео. Или против 30 и Дигл в руках Нео все-таки, как и в старые добрые времена, зарешал Хорошо, но еще один вопрос А ты с ним играл? Хотя бы на паблике э -э Нет, не доводилось играть э с Сергеем Единственное, что только я комментировал его турнир Ну и, собственно, мы по ходу комментирования Периодически общались, Стофян Хедшотище ставит по слабому плееру И да, кстати, вопрос, почему слабый плеер? Ну, потому что у него ник такой Я ни в коем случае не оскорбляю игрока У него реально обычный ник Он всегда с ним раньше играл и он ставил себе в ники слабый плеер. Вот так, собственно. Самокритичненько, согласен. Эвольверс. Самое время а, заплатить своей команде за тот проигранный а, максимально неудачно и постыдный раунд. То есть вот сейчас у него есть Дигл. Был Дигл, теперь он подобрал девайс и с ножом просто на морозе вообще идет на миду. Это сильно. Это сильно рискованно, я бы даже в первую очередь сказал. Но сейчас, конечно, постановка бомбы, и Вольверс, в общем-то, будет открываться с котов. Но под позицию СТА. Проблема в том, что у СТА всего 8 хп, и одной пульта будет достаточно для того, чтобы его успокоить. И Вольверс успокаивает соперника, но теряет очень много процентов своего лайфбара. 32 хп против 44, на этот раз Нео... И на позиции, и лайфбар у него поинтереснее выглядит. А у Эвольверса нет дефьюз-китов. Все. Это только сейф, дамы и господа. И таким образом Хайрат Киллер нахрапом, если можно так сказать, выдергивает раунд у своих соперников. Нео, к сожалению, выжить не удается. Эвольверс спасает свой автомат Калашникова. Но второй раунд, который, на мой взгляд, Эвольверс должен был выигрывать, проигран. Есть вопросики к Эвольверсу. Ай-ай-ай. Хреновенько Два раунда и не разобраться в таких ситуациях Ну, не сказать, конечно, что опять-таки зашкварно Но хотелось бы видеть Все-таки клатчи Клатчи, которые должны быть оформлены никак иначе Володя дури марище Готовится сейчас открыться на коты И уничтожить любое сопротивление С которым он там столкнется Решил забраться в дымок И понюхте его И вы могли сейчас заметить силуэт в этом самом дыму, но нет. Володин и тиммейты погибают, а сам же Володя все-таки находит скалу и вырубает его. Далее расстреливает ни о чем не подозревающий дым. Зачем? Только непонятно. Смог машина мстит за своего товарища и убивает Дуримара. Последним слабый плеер остался. 58% здоровья. В общем-то достаточно большой на самом деле лайфбар. И затащить в принципе можно, да, но... Опять же, все будет зависеть от позиции. Ну, хаешечка плохая, конечно, прилетела на 20 хп. А слабый плеер обеднел. Ну, и в итоге от смок машины погиб. Хотя и Вольверса забрал. Ну, у Вольверса что-то прям тускан не заладился. Прям, ну, прям очень. Хотя 20 на 10 статистика в целом она неплохая. И более того, я бы даже сказал, хорошая. Но важнейшие моменты Эвольверсам, к сожалению, все-таки отдаются. Поэтому это та самая ситуация, где количество фрагов... Не равно качеству фрагов Типа 20 фрагов можно настрелять и в спину А вот если ты тащил бы раунды То даже 10 фрагов Затащенных раундов было бы Гораздо круче ну что, экономически у Хайред Киллер ребята здесь почему-то решили, что самым правильным решением было бы разыграть раунд на шифтах в зигзаге. Э, если этот раунд придумал Володя Дуримар, то я бы снял его с поста капитана команды Хайред Киллер только лишь за такой раунд, потому что, ну, шифты с глоками на Б. ХЗ, ХЗ. А, мне кажется, после минуса от Дуримара на самом деле все становится максимально прозрачно и понятно, да, что типа у команды ХК нет денег. И именно поэтому Володя вынужден играть с глоком. И, соответственно, его тиммейты, скорее всего, точно так же играют с глоками. Ну, либо с диглами. Таким макаром несложно, опять же, придумать, что косе смерти просто не надо ничего пушить. И они победят в раунде, потому что их соперник будет не способен зайти на точку с максимальным демейдж-дилингом. Да? То есть, например, с калашами, с авиками и так далее. Но слайд-гардиану, естественно, досталась выбитая трофейная эмочка с. Со скалы. Ну и здесь попытка, да. Штурма на точку Б, по всей видимости. Начинается. Слайд Guardian, Слайд Guardian. Вот она вам и эмочка. елки, палки Володя Дуримар. Второй минус. Глока. смог машина. Ответный. И один против двоих. Но тут АВП, к сожалению, вот в этой ситуации АВП и тут уже ничего не попишешь 10 хп слишком мало для того, чтобы комфортно себя чувствовать Придется бояться вообще любого угла Но Слайд Гардиан все-таки подставляется под фаззум от смока И нет, и Нео не позволяет оппоненту выиграть раунд 13-9 Ух, ух, а вот это да Вообще не понимаю, почему такие небанальные карты выбирают. Тускан, Кэш, другие. Почему не Инферно, Дастнюк или Меншен? <laughs> ну, Меншен, к сожалению, не является турнирной картой, поэтому его и э, не выбирают. Но все-таки, как бы. Почему нестандартные? Потому что нестандартные играть сложнее и в первую очередь интереснее. Ну, смотри, что делают, а? Такие душные вообще. Ну ты смотри, они бы еще псериспа не выходили. Ну, ладно, ладно, дамы и господа. В общем, у команды Коса Смерти сейчас денег нет, как вы видите, да, и сканирование позиций под, позиций под точкой Б а, приносит ровным счетом инфу о том, что это точка А. Ну и, в общем-то, под точкой А, по всей видимости, все игроки команды Коса Смерти сейчас и погибнут неминуемо и достаточно быстро. Однако Эвольверс еще там Нео успел забрать. Смог машина. Отъездился. Отдымился, точнее. Стафян. Много раз попал, кстати, в СТА, но, к сожалению, ни одна пуля фатальной не была. Поэтому 13-10. Нимбл, приветствую вас снова. Я помню, что вы из Греции, и, возможно, вы меня сейчас не понимаете. Но, тем не менее, приветствую. 13-10. Накал страстей растет, дорогие друзья, а вот растет ли экономика у... у команды коса смерти, вот здесь совсем непонятно Кстати, очень интересное решение, сейчас смок машины отправился а, пушить соперников через каналку, кстати В каналку никто из игроков не пошел у команды ХК, но это же интересный момент, да, поэтому смока лучше, в общем-то, держать все-таки, что называется, на коротком Поводке, и успеть на него переключиться, естественно, не в обиду самому же смок-машине Потому что он сейчас и топот слышит И все может увидеть, но для этого нужно сначала разбить решетку поганую Поломать деревяшки и, естественно, тем самым себя спалить Поэтому нужно, конечно, дождаться самого определенно хорошего момента И, видимо, вот и он, смок-машина, отправляется в тыл врага Тем временем слабый плеер да. Минус слабый плеер, но пока Смок-машина расстреливал своего соперника и шел к нему в спину, слабый положил половину команды коса смерти. Это, конечно, ужасно. Но СТИ и Дуримар. Володя! Володя! Что ты делаешь? Не замечает из-за дыма своего соперника, получает в ухо от Смок-машины и снова Смок-машина. килл от него в этом раунде. А все почему? А потому что просто решил саркадить в каналочку. Вот такая вот аркадка. 14-10. каналку только смачок может пойти, ну, ну, может быть, может быть. Но вообще это как бы не ошибка на самом деле, поджимать через каналку э, своих соперников, э, играя в обороне, это тоже очень интересно и редко, кстати говоря, применяется. Итак, истий, сторожит коты, хотя должен на них выходить, но пока что скорож... сторожит. Полетели раскидочки. Ну, а тем временем смог машина вновь со снайперской винтовкой. И goodness си а, Володя в очередной раз, путешествуя в смоках, находит кого-то. Кстати, остается последним. Забирает Стафяна. Ну, и тут надо понимать, конечно, момент для смог машины. Нет, смог машина чекает не ту позицию. Поэтому это момент для Володя Дуримара. 3 хп. Выкидывает все гранаты, которые купил. Ну, что ж, добро пропадать-то. И 15-10. Теперь только... Либо овертаймы, либо команда хайрат Киллер проиграют первую карту. Вот такие дела. Печальнейшие дела, хочу заметить, как бы. Ну, для ХК, для команды Коса Смерти, разумеется, по-моему, дальнейший исход матча уже в любом случае условно позитивен. Они не проиграют за ближайшие 30 раундов как минимум, а потом еще и на оверах, в общем-то, вполне себе могут затащить. Энтрифраг от смок машины, Дурьи Марш, 62% здоровья остается по всей видимости после хаешка на миду. Стий 10 хп и минус слайд гардиан ой Ой-ой-ой! Просто прев Преф. преф. <laughs> Пресс F. Ту респект для команды Хайрат-киллер. Но Нео остается один. Я снова жду эйс от Нео, и он, видимо, его снова не покажет. Смок-машина ставит точку в этом раунде и подводит черту под первой картой, дорогие мои друзья. Команда Коса Смерти выигрывает карту Тускан, и счет в матче становится 1-0.